50 святых мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Многие православные стремятся побывать на Святой Земле, чтобы посетить Родину Спасителя, пройти по его стопам и увидеть важнейшие места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. По всему Израилю разбросаны десятки святых мест. Около половины из них находится в непосредственной близости от Иерусалима. Треть – в Галилее, в основном в Назарете и вокруг Галилейского моря. Место рождения Иисуса Христа Пещеру Рождества, в которой появился на свет Иисус Христос, считают величайшей христианской святыней. Находится она под храмом Рождества Христова в Вифлееме. Первые упоминания об этом подземном святилище появились в письменных источниках уже в 150 году, во времена правления византийской царицы Елены. Сегодня она находится во владениях Иерусалимской Православной Церкви. Место Рождества Спасителя в пещере обозначено на полу 14-конечной звездой из чистого серебра, символизирующей Вифлеемскую. Над звездой находится полукруглая ниша, в которой висят 16 лампад, принадлежащих православным, армянам и католикам. Сразу за ними на стене размещены православные иконы. И еще парочка лампад стоят на полу рядом со звездой. Здесь уже установлен мраморный престол, на котором могут проводить литургии исключительно православные и армяне. Место яслей, где был положен Христос после рождения. В южной части Святой Пещеры Рождества в храме Рождества Христова в Вифильеме находится место яслей, куда был положен Христос после рождения. Называется это место «Предел яслей». В пределе яслей, слева от входа в него, устроен алтарь, волхвов. Католический престол поклонения Волхвов, расположенный здесь за престольный образ, изображает поклонение Волхвов Христу. Это единственная часть пещеры, которая находится в видении католиков. Он напоминает маленькую часовню размером примерно 2 на 2 метра или чуть больше. Уровень пола в нем на две ступени ниже, чем в основной части пещеры. В этом пределе, справа от входа, расположено место яслей, где был положен Христос после рождения. Собственно, ясли – это кормушка для домашних животных, бывшая в пещере. Их Пресвятая Богородица по необходимости использовала как колыбель. Алтарь волхвов – место, где волхвы с востока поклонились Богомладенцу. Алтарь Волхвов находится в пещере Рождества Христова, на том самом месте, где стояли пастухи, пришедшие поклониться новорожденному Иисусу Христу. Вифлеемская пещера, в которой родился Господь, является одной из главных христианских святынь и подземной частью храма Рождества Христова, расположенного над ней. Первая информация о гроте появилась в 150 году, после чего он постоянно находился под опекой действующих правителей. Сегодня святыня является собственностью Иерусалимской Православной Церкви, за исключением двух ее составляющих, которые принадлежат католикам. Первая из них – предел яслей, располагающий слева от входа в пещеру. Он представляет собой маленькую часовеньку с углубленным полом. Здесь стоят ясли, кормушка для домашних животных, в которой Дева Мария положила младенца сразу после рождения. Сверху ее освещают пять неугасимых лампад. Вторая католическая святыня – алтарь волхвов, который располагается напротив яслей. За ним виднеется картина – изображающая преклоняющихся мудрецов перед новорожденным Спасителем. Место крещения Господня – Вифавара. Находится это место в долине реки Иордан, впадающей в Мертвое море, и называется оно Вифавара, в переводе – Место переправы. Такое название обусловлено тем, что именно здесь израильтяне перешли через полноводный тогда Иордан, после их 40-летнего блуждания по бескрайним просторам пустыни. Возглавлявший народ Иисус Новин решил отблагодарить реку, построив жертвенник из 12 камней, взятых с ее дна. А через 1200 лет на этом же самом месте крестился Иисус Христос. В библейских рассказах говорится, что в 30-летнем возрасте Сын Божий сам пришел к Иоанну Притечу, который находился на реке Иордан, и попросил крестить его. Святой Пророк уже не раз проповедовал скорое пришествие Мессии, поэтому, когда он посмотрел на него, то сразу понял, что его пророчество свершилось. Иоанн очень удивился тому, что Спаситель сам пришел к Нему с такой просьбой, ведь по логике Он должен был сам просить Его о на что Иисус посоветовал Ему принять именно такой ход событий и исполнить волю Всевышнего. Камень, на котором молился Иисус Христос, на горе Искушения. Все внутренние помещения монастыря вырублены в скале, а в пещере – где по преданию 40 дней постился Иисус Христос, во время своего пребывания в пустыне устроена небольшая церковь или часовня искушения. Престол этой церкви устроен над камнем, на котором по преданию молился Христос. Это главная святыня монастыря Каранталь. Место искушения Господа сатаной в пустыне. Монастырь Искушения или монастырь Каранталь – православный греческий мужской монастырь в палестинской автономии на территории западного берега реки Иордан в Иудейской пустыне на северо-западной окраине Иерихона, построен на горе, отождествляемой с описанным в Евангелиях местом искушения спасителя дьяволом. В память этого события получили название и сам монастырь, и гора, на которой он расположен – гора Искушения, Сорокодневная гора или гора Каранталь. Место преображения Господня – гора Фавор Место преображения Господня расположено в Нижней Галилее – восточной части Израильской долины, в 9 километрах к юго-востоку от Назарета в одиннадцати километров от Галилейского моря. Здесь Господь как бы отрешился от всего земного, преобразился и предстал перед Своими учениками в ином, сверхчеловеческом божественном образе. Гора свержения в Назарете Гора свержения упоминается в Евангелии от Луки, где ведется рассказ о первой проповеди Христа, которую Он устроил в синагоге Назарета. Возмущенные иудеи намеревались побить Иисуса камнями и повели Его на гору, чтобы сбросить вниз, как это требовала традиция. Но в один момент свершилось чудо, и Сын Божий прошел мимо разъяренной толпы. Никто не смог это объяснить, но по преданию Христос прыгнул с высокой скалы и приземлился в долине совершенно невредимым. Каменный водонос из Каны Галилейской. Согласно Евангелию от Иоанна, здесь Иисус Христос совершил первое чудо – превращение воды в вино. Он предупреждает свою мать, что еще не пришел час мой, но по ее просьбе не отказывается помочь жениху. Православная и католическая традиция видит в этом выражении особой силы молитв Богородицы за людей. Древо Закхея Библейская смоковница Библейская смоковница – это дерево, на которое залез сборщик налогов Закхей с целью увидеть Христа. Его считают единственным живым свидетелем евангельских времен. Растение находится в Московии, Московская земля, центральной части Иерухона, знаменитая смоковница представляет собой сикамору с высотой 15 метров, диаметр кроны 25 метров и окружностью ствола 5,5 метра. На высоте 4 метра ствол дерева имеет четыре конфорсы, что разделяет его на несколько стволов. Внутри ствола имеется дупло в виде конуса, созданное самой природой. Именно оно послужило причиной его разделения на несколько других стволов. К сожалению, сегодня ученые говорят о постепенном разрушении смоковницы, в массовом количестве отмирают его ветки. В этом нет ничего странного. Имеющееся дупло и оплывание древесины ствола в его нижней части говорят о многовековой истории этого дерева. Участок старой дороги из Иерихона в Иерусалим по которой вступал Спаситель. Сохранившийся участок старой дороги из Иерихона в Иерусалим Господь неоднократно проходил через Иерихон, следуя из Галилеи в Иерусалим и обратно. Рядом с дорогой был обретен камень с надписью. Здесь Марфа и Мария впервые услышали от Господа слово о воскресении из мертвых. Господь. Далее текст обрывается. Лестница Спасителя, по которой Он восходил в Иерусалим, среди святыни русской гефсимании особым почитанием пользуется лестница Спасителя. В результате работ по расчистке русским историкам-археологам профессором Григорием Ивановичем Лукьяновым были открыты семь последних ступеней библейской лестницы служивший для религиозных процессий и еще в ветхозаветный период это место, место события входа Господня в Иерусалим. В 1987 году над ступеньками лестницы на пожертвования русских австралийцев была построена маленькая открытая часовня посвященное евангельскому событию входа Господня в Иерусалим. Место, где Марфа встретила Господа перед воскрешением Лазаря Неподалеку от гробницы праведного Лазаря находится место, где Марфа, вышедшая навстречу Господу, встретилась с Ним. Потом сюда же пришла и Мария, услышав, что Господь пришел и зовет ее. Сохранился участок старой дороги из Иерихона в Иерусалим, проходившей здесь. По ней ступал Спаситель. Рядом с дорогой был обретен камень с надписью. Здесь Марфа и Мария впервые услышали от Господа слово о воскресении из мертвых Господь. Над камнем воздвигнута небольшая часовня, рядом были обнаружены остатки древнего византийского храма. Место воскрешения и погребальная пещера Лазаря Четверодневного. Ежегодно перед Святой Пасхой православные всего мира вспоминают Лазаря, который был воскрешен Иисусом через 4 дня после своей смерти. Его гроб находится в деревне Аль-Азария, ранее Вифиане. В Израиле, что с арабского языка переводится как «место Лазаря», а само имя Лазарь с древнееврейского означает «Бог мне помог». Лазарь был братом Марфы и Марии, девушки, которая помазала Иисуса миром и отерла ему ноги своими волосами. Когда заболел их брат, сестры отправили к Божьему Сыну Человека, который известил его об этом. Как только Господь знал о том, что Лазарь находится в предсмертном состоянии, тот тут же поспешил в вифи Придя в селение, Иисус вместе со своими учениками остановились отдохнуть. Тем временем в доме Марфы и Марии случилось горе, скончался их брат Лазарь. Пока сестры безутешно оплакивали свою потерю, им сообщили о том, что Иисус прибыл в вифи С момента смерти брата уже прошло четыре дня и тело его уже разлагалось. Но Господь, стоя перед погребальной пещерой, где находилось тело Лазаря, произнес ⁇ Лазарь, выйди вон! ⁇ Внезапно четырехдневный покойник вышел из погребальной пещеры живой. Это чудо стало величайшим из всех, что сотворил Христос в течение своей жизни на Земле. Купальня Вифезда. Здесь в евангельские времена постоянно собиралось большое количество людей, мечтающих избавиться от своих болезней. В этом месте Иисус иссолил больного, страдающего на протяжении 38 лет тяжким недугом. Здесь же в купальне располагалась доска и святого древа, из которого впоследствии был сделан крест, на котором был распят Сын Божий. Почти две тысячи лет данная святыня была скрыта от людских глаз. Обнаружили ее только в 1914 году на территории монастыря Белых Отцов, рядом с монастырем Святой Анны, неподалеку от Овчих Львиных Ворот. Купальню Вефезда соорудили еще при Ироде Великом. В те далекие времена ее использовали в качестве водоема, в котором мыли животных перед жертвоприношением. После того, как они попадали в город через овчие ворота, их закланивали в Иерусалимском храме. Гефсиманский грот. Пещера учеников. В этой скальной пещере Иисус неоднократно собирался с апостолами. В ней же он провел в молитвах, ночь перед своим арестом. Также здесь до сих пор хранится тот камень, на котором сидел Спаситель, в то время, когда к нему подошел с поцелуем Иуда. Всем известно, что сразу после этого Христос был взят под стражу. Почитать это место стали только в IV веке. До этого многие паломники считали, что Иисус был пленен немного левее от грота на дороге, связывающей Иерусалим с Елеонской горой. Долгие годы история Гевсиманского грота была неизвестной. Пролить свет на нее удалось только в 1955 году, когда после серьезного наводнения над восстановлением пещеры трудилась целая команда археологов и реставраторов. Сионская горница – место тайной вечери и сошествия Святого Духа на апостолов. Иисус прибыл в Иерусалим прямо перед Пасхой. На тот момент уже было принято окончательное решение о Его казни. Поэтому Он скрывался у сподвижников Своего вероучения. Однако Христос не намеревался все время прятаться. Он послал в город двоих из самых преданных Ему учеников Петра и Иоанна. Они должны были разыскать комнату который затем Спаситель вместе, с, вместе со всеми апостолами могли бы съесть Пасху. В Своих видениях Христос представлял ее большой, устланной и готовой. именно так все и казалось на самом деле. В горнице, которую нашли для него апостолы, он отведал с ними последнюю трапезу и совершил первую Евхаристию – Таинство Причащения, кусив свою плоть и кровь, хлеб и вину. Именно здесь он, подобно рабу, омыл ноги всем присутствующим, включая Петра, который не хотел этого. В горнице он сказал и о грядущем предательстве Иуды. Там же Спаситель подарил своим ученикам очередную заповедь о любви к ближнему. «Любите друг друга так же, как я возлюбил вас. А перед своим уходом он положил начало еще и таинство священства, как ты послал меня в мир так и я послал их мир. Христиане очень почитают все события, которые случились за той трапезой. Место молитвы Господа в Гефсиманском саду Апостолы-ученики знали, что Иисус любит Гефсиманский сад и часто объединяется в нем, чтобы поразмышлять о своем, отдохнуть от городской суеты, погрузиться в высокое общение с Богом потому что Иуда указал стражникам именно это место, где можно найти Христа и без проблем лишнего шума арестовать. Современные исследования смогли даже достаточно верно указать тот уголок сада, где происходили легендарные события, а чудесные явления подтверждают догадки ученых. Место, где стоял Иисус, когда к нему пришел Иуда с поцелуем. Место, где состоялся самый страшный поцелуй в истории человечества, поцелуй Иуды, находится в Гефсиманском саду в Иерусалиме. На месте старинного каменного столба стоял Иисус, и к нему льстивой улыбкой подошел Иуда, учитель, Гефсиманский сад. И Иисус молится, ученики дремлют. Вдруг. Сонные апостолы переглядываются, бряцаня оружие, хруст камней под ногами идущих людей, и из темноты выныривает Иуда. Конечно, Иисус понял, что Иуда привел сюда отряд, который должен схватить его. Иуда должен подать знак, кого хватать. В темную палестинскую ночь такой знак необходим, иначе можно было обознаться. Взволнованный Иуда подходит к Иисусу и целует его. Это знак, и уже ничего нельзя будет переиграть. Но спасти душу Иуды еще можно. И Иисус спрашивает, друг, для чего ты пришел? Этот вопрос самое сильное доказательство того, что до последнего даже когда для Него самого уже не остается шанса. Иисус хочет спасти человека, даже негодяя. Место Страшного Суда Иосафатова долина К востоку от Иерусалима между Храмовой и Елеонской горами располагается Кедронская долина. Свое название она получила благодаря протекающему здесь ручью Кедрон с еврейского кедар, темнота, сумрак. Это место считается священным для представителей различных религиозных конфессий. Согласно библейскому предсказанию о Страшном Суде, именно здесь должна прозвучать труба архангела, вследствие чего долина станет шире, а грешники восстанут из своих могил и предстанут перед Всевышним, после чего по кедрону прольется огненная река. Собственно, по этой причине в долине расположены иудейские, мусульманские и христианские кладбища. Из века в век они разрастались и постепенно превратились в огромный некрополь, который теперь окружает весь Иерусалим. Крестный путь Спасителя Вия Долороса Вия Долороса – крестный путь, дорога скорби. Это дорога, по которой Иисус Христос прошел от места приговора казни до Голгофы и через позорную смерть на кресте к своему славному воскресенью. По ходу этого скорбного маршрута, выделенного и канонизированного 14 остановок или станций виа отмечающих происходившее в этих местах, все станции этой дороги скорби отмечены церквями и часовнями. Суть и духовная сторона прохождения верующими по стопам Господа и Бога нашего дать возможность прочувствовать все то, что выпало на долю Спасителя. На протяжении крестного пути происходили различные события, которые останавливали печальное шествие. Первая станция – Виа Долороса, Претория, место суда над Спасителем. Ощутить атмосферу евангельской эпохи, а именно того момента, когда происходил суд над Иисусом Христом, можно прямо на месте событий. Им принято называть Преторию, официальную резиденцию римских прокураторов в Иерусалиме. Именно сюда, в резиденцию римского прокуратора, представители духовенства и иудейские начальники привели связанного спасителя на оглашение его смертного приговора. Однако никто из них не решился войти внутрь. Все побоялись быть оскверненными присутствием в жилом здании язычника накануне Пасхи. Место, где стоял Христос во время осуждения. Место, где стоял Христос во время осуждения. Лифостротон, по-гречески «гавафа», это почитаемая православная святыня и представляет собой каменный помост перед дворцом римского прокуратора в Иерусалиме. Здесь Христос был публично допрошен. Присутствующие при этом солдаты протитарианской гвардии грубо издевались над Христом, называя его лжепророком. Лифастротон сохранился в целостности ниже уровня современного города под рядом монастырей и храмов. Наибольшую его часть можно наблюдать в подвале монастыря сионских сестер. Там можно видеть неровные старые плиты помоста, желоба для стока дождевой воды с насичками, чтобы не скользили ноги коней с грубо начертанными кругами для игры кости. Часы досуга солдат претарианцев. Вторая станция Виа Долороса. Место бичевания и осуждения Спасителя. Здесь, на второй станции Виа Долороса, Иисус подвергался бичеванию. Здесь его одели багряную плащаницу, возложили терновый венец, и здесь он принял крест. Купол часовни. Бичевание украшает мозаичный терновый венец. От монастыря через улицу Вея-Долороса перекинута арка эссе Хома. Сюда Понтий Пилат вывел осужденного Иисуса и показал толпе со словами «Се человек». Темница Христа. Место заключения перед казнью. В подвале католического монастыря Сестер Сиона, рядом с местом, где проходил суд Пилата над Спасителем, находится темница, где Спаситель провел ночь перед своей крестной смертью. Темница Христа – небольшая пещера, где в одной из одиночных камер с каменными колодками находился Христос перед казнью. На этом месте сейчас небольшой православный монастырь сохранилось и несколько подземных помещений темницы. Третья станция Виа место первого падения Христа. Это место отмечено небольшой католической часовней, построенной на деньги польских солдат после Второй мировой войны. Рельеф над дверью часовни изображает Христа, изнемогающего под тяжестью своей ноши по пути на Голгофу к месту своего распятия и смерти. Четвертая станция Виа-Долороса место встречи Христа с Матерью. Это событие, как и предыдущее, не описано ни в одном Евангелии, но вековечено традиции. А отсюда Дева Мария, обогнав процессию, наблюдала за страданиями своего сына. Место отмечено, место отмечено Армянской католической церквью Богоматери Великомученицы. Над входом барельеф, изображающий последнюю земную встречу Христа со своей матерью, Богородицей, по дороге к месту своей крестной смерти. Пятая станция Евиа Долороса. Место, где Симон перенял крест у Иисуса Христа. Крест, который нес Христос до места казни, весил более 150 килограммов, Поэтому нет ничего удивительного в том, что он упал под его тяжестью, особенно если учесть, что перед этим его избивали и морили голодом в темнице. Поняв, что пленник не в силах идти, солдаты заставили нести крест первого попавшего в толпе человека Симона Кириньянина. Кем он был, точно до сих пор неизвестно. По одной из версий, мужчина просто пришел в Иерусалим на Пасху. При этом, по мнению немецкого библеиста и теолога Иоганна Бенгеля, он не был ни иудеем, ни римлянным, потому что никто из них не захотел бы нести такую ношу. Место, где это произошло, отмечено часовней армянского патриархата. Внутри нее имеется красивый баррельев с изображением падающего Христа. Рядом с Обителем справа на стене, виднеется камень с углублением, который принято считать следом от руки Господа. Изнемогая от усталости, он оперся об Него, когда избавлялся от креста. Шестая станция ивиа долороса и место, где святая Вероника отерла Христу лицо. Обретение спаса нерукотворного святая Вероника, женщина, которая подала Иисусу, ушедшему на Глагофу ткань, чтобы он отер пот и кровь с лица во время его шествия по своему крестному пути в вео Преданный и осужденный на мученическую смерть Христос шел к месту казни, неся свой крест распятия. Процессию окружала толпа, сопровождавшая Господа нашего на Его страдания. Святая Вероника слилась с людским морем и следовала за Христом. Изможденный Иисус пал под тяжестью креста, и она подбежала к Нему, напоила Его водой и дала Ему утереть свое лицо, и, вернувшись в свой дом, обнаружила что на ткани запечатлелся лик Спасителя. Этот плат со временем попал в Рим и стал здесь известным под именем Спас нерукотворный. Седьмая станция Виа-Долороса порог судных врат. Эта христианская святыня находится в пределах Александровского подворья в исторической части Иерусалима и представляет собой брус в нижней части проема древнейших ворот. Говорят, что и две тысячи лет назад через них переступал Спаситель, идущий на казнь. Нынешние стены, отделяющие с западной стороны старый Иерусалим от нового, в евангельские времена не существовало. Тогда она проходила на востоке и имела ворота, которые в народе прозвали «судные врата». Возле них осужденным на казнь провозглашался окончательный и бесповоротный приговор. Отсюда и такое название. Построил стену иудейский царь Езекия перед самым наступлением на город ассириан. еще в восьмом веке до Рождества Христова. Через два столетия ее восстановил Нехемья, наместник иудеи под властью Персии. Именно в том виде, который стена получила при нем, и видел ее Иисус Христос, когда проходил через порог ворот. Восьмая станция Виа Долороса – место обращения Христа к Иерусалимским пчерям На месте обращения Иисуса Христа к черям Иерусалимским, именуемая также восьмая остановка крестного пути Спасителя Виа Долороса, возвышается часовня святого Харлампия, на стене которой камень с крестом и надписью «Ника». Победа. Несмотря на традиционный запрет сопровождения узника к месту казни после судных урат, за Иисусом шло множество народа, и он обратился к женщинам, оплакивающим его «Не по мне плачьте, чере иерусалимские, а по себе и своим детям», тем самым предсказывая скорое разрушение Святого Града Иерусалима. Девятая станция Эвия-Долороса. Место третьего падения Христа. Это место, где, изможденный пытками и издевательствами, Господь упал в третий раз. У входа в Эфиопский монастырь находится колонна, обозначающая это святое место. А отсюда он увидел Голгофу место своего распятия. Там же расположена и 12 станция, место его крестной смерти. Над обеими этими святынями Возвышается сейчас храм гроба Господня в Иерусалиме. Десятая станция Виа Долороса. Место снятия одежд с Христа и их деления Место снятия одежд с Христа находится в храме гроба Господне в Иерусалиме. При входе в храм находится часовня разоблачения – предел деления рис где с Иисуса сорвали одежду перед распятием. В Псалтаре можно найти об этом моменте пророческие слова царя Давида. «Раздели шаризы моя себе и одежде моей меташа жребий». Также Святой Евангелие повествует о том, что римские солдаты делили его одежды на этом месте и делили однажды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники. Одиннадцатая станция Виа Долороса, место, где руки и ноги Иисуса Христа прибивали к кресту, находится в храме гроба Господней в Иерусалиме. Над этим святым местом возвышается алтарь католический. Над ним изображен Иисус, пригвожденный кресту. 12 станция Вея Долороса – место крестной смерти Спасителя. Место, где стоял крест, отмечено серебряным диском под алтарем. Здесь же, через отверстие, можно прикоснуться к вершине Голгофа. 13 станция Вея Долороса – место снятия Спасителя с креста. Это святое место расположено в храме гроба Господней в Иерусалиме и обозначено латинским алтарем. Под стеклом деревянная статуя скорбящей девы с дарами паломников. Здесь написаны слова «Мать скорбящая стояла». Тело Христа было уложено Иосифом и Никодимом на камень помазания для умащивания благовониями перед захоронением в гроб. На том месте, где он распят,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 и где в третий день произошло его славное воскресенье, является последней станцией Крестного Пути Спасителя – Над гробом Господним возвышается храм, который назван в честь этого места – Храм Гроба Господня. Здесь сконцентрировано большое количество святынь, связанных с самым главным жизнью. Над гробом Господним установлена Ковуклия. Тут Иосиф Аримафейский положил тело Иисуса в склеп, римские воины заложили вход огромным камнем, а перед священники с фарисеями пошли к гробу Иисуса Христа и, осмотрев внимательно пещеру, камню Синодрионову печать, и поставили у гроба Господня воинскую стражу. Здесь же в третий день произошло воскресение Иисуса Христа. Гроб Господень Гроб Господень расположен внутри Кувуклии, часовня Гроба Господня, которая стоит слева от камня помазания под сводами ротонды. Пещера Гроба Господня на высоту чуть выше человеческого роста обложена белым мрамором. В этой пещере и находится каменный выступ, три дня служивший Спасителю смертным ложем. Отсюда Он воскрес. Апостолы Святые Отцы Церкви свидетельствуют, что при воскресении Иисуса Христа гроб Его осветился невещественным светом. Гроб Христов расположен справа от входа. Он покрыт каменной плитой, на которой высечено изображение Иисуса Христа с вытянутыми руками. Тут же стоит серебряный ковчег в который вложен символ веры на греческом языке. Само погребальное ложе Спасителя сейчас не видно. Оно покрыто мраморной плитой, которую положила царица Елена, чтобы никто не касался священного Адра. В плите сделано отверстие, через которое паломники и прикладываются к трехдневному ложу Спасителя. Кроме того, верхняя часть плиты посередине расколота и священное предание рассказывает об этом следующее. Однажды турки захотели получить этот мрамор для своей мечети, но ангел провел по ней знак, после чего плита треснула, сразу потеряв для турок всякую ценность. По другой версии, сами христиане распилили эту плиту, чтобы отвлечь от нее внимание турок. Храм Гроба Господня Храм Гроба Господня – центр всего христианского мира, место, где сошлись в одной точке небесное и земное. Здесь закончилась земная жизнь Иисуса Христа и произошло Его воскресение. Сложнейшее строение, включающее около 40 отдельных зданий, место, где в отсутствие карты практически невозможно не заблудиться – все это храм Гроба Господня. В него включены такие святые места, как Голгофа, гора, где прошли последние часы жизни Христа, где он был распят, и пещера, где находится гроб Спасителя. Существуют достоверные сведения о том, что под храмом есть тайные подземные ходы, доступ к которым имеют избранные. Владеют им его отдельными частями несколько христианских конфессий. За много веков своего существования он три раза уничтожался и строился заново. Камень помазания Камень помазания – одна из древнейших христианских святынь. Она представляет собой каменную плиту, облицованную мрамором, внутри которой заключен непосредственно святой камень, на который было возложено тело Иисуса перед погребением. Когда Иосиф и Никодим, последователи Христа, сняли его с креста, положили на камень, помазали благовониями, миром и обвили его плащаницей. После этого тело было отнесено отсюда и положено в гробницу. Камень помазания расположен прямо напротив входа в главный Иерусалимский храм, Воскресения Господня, и перед взором входящих он предстает первым. Размер плиты составляет около 3 метров в длину и почти 1,5 метра в ширину. Толщину камень составляет 0,3 метра. По бокам начертан тропорь святому Иосифу из Аримафии. Голгофа – место распятия Иисуса Христа. Голгофа – одно из самых почитаемых святых мест у христиан. Это гора – на которой был распят и принял свою крестную смерть Иисус Христос. Изначально Голгофой называлась в целом вся территория, находящаяся за стенами Святого Града Иерусалима. Впоследствии так стала называться сама гора. Недалеко от западного склона были расположены прекрасные сады, одним из которых по историческим свидетельствам владел Иосиф Арифомийский член Синодриона, тайный почитатель Христа. У холма Гареп, гора Голгофа в те времена была в его составе, была устроена смотровая площадка, с которой народ наблюдал за тем, как проходила казнь над осужденными. На Голгофе есть пещера, которая в те далекие времена служила временным пристанищем для осужденных. Там они проводили свои последние часы земной жизни. Христос тоже был здесь какое-то время, поэтому ее называли впоследствии темницей Христовой. С каждым столетием Голгофа видоизменялась, преображалась, появлялись величественные алтари, создавались изысканные декоративные элементы, которыми все украшалось. Размеры Голгофа сегодня – высота 5 метров, размер вершины – 11,4 метра на 9,2 метра. Вокруг горы всегда стоят зажженные лампады, есть два престола. Место стояния святых жен в храме гроба Господня. Это место обозначено каменной сенью напротив Голгофа, к западу. Игумен Даниил в своем знаменитом Хождение в начале XII века указывает иное место стояния святых жен. Тут стояли и многие другие, и издали смотрели Мария и Магдалина, Мария и Яковлева и Соломия. Здесь же стояли все, которые пришли из Галилеи с Иоанном с Матерью Иисуса. Стояли все известные друзья Иисуса, смотрели издали, как Пророк предсказывал. «Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближавшиеся из Сташа, и ближние мои, а далече не Сташа». И это место находится далее от распятия Христа, примерно на полтораста ста сажен, 300 метров к западу от распятия. Название места «Тамус Пудий», которое переводится тчание Богородично». На этом месте ныне монастырь стоит – и церковь во имя Богородицы со стрельчатым верхом. В наши дни это место указывается внутри храма гроба Господня, значительно ближе к Голгофе, не далее 50 метров. Ловица. Каменная ложа Христа. Каменная ложа, на которой покоилось тело Христа, находится в храме гроба Господня в Иерусалиме. Это и есть единственный в мире гроб, который, по словам святых отцов, не даст мертвеца своего в день всеобщего воскресения. Христос жив и в последний день во славе и явится судить мир. Святая ловица покрыта белой мраморной плитой трансиной, Она появилась здесь в 1555 году и служит не столько для украшения ложа, сколько для его защиты. Каменные узы Иисуса Христа. Темница Христа – небольшая пещера с каменной скамьей, в которой проделаны отверстия для ног, в них продевали ноги узника. При темнице – греческая православная церковь, начало крестного пути страданий Христа. Место произрастания дерева, из которого был сделан крест Господень. Самая большая православная святыня монастыря Святого Креста в Иерусалиме – это место, где росло священное дерево, из которого, впоследствии, был сделан животворящий крест Господа нашего Иисуса Христа. Камень бичевания Господа. Именно на этом камне его избивали плетьями, надевали на его голову терновый венец и снимали с него одежду. И Ежегодно в Святую Пятницу здесь происходят настоящие чудеса. Каждый, кто прикладывает свои ухо к этому месту страдания Господа, слышит отголоски событий, которые произошли с ним две лет назад. Его стоны, совист, плетей, крики разъяренной толпы «Распни его!» И даже, как натужно кричит, или вернее сказать, рычит тот человек, который подвергает бичеванию тело Божьего Сына. К сожалению. Прочувствовать все это дано совсем не каждому. Только человек с чистой душой и добрым сердцем может прикоснуться к великому прошлому. По словам счастливчиков, это незабываемое ощущение, которое затем позволяет иначе смотреть на жизнь и даже прибавляет мудрости. Что касается грешников, то им чаще всего слышатся совершенно иные звуки, к примеру, конский топот. Место обретения Животворящего Креста Господня. Животворящее древо Креста Христова было обнаружено Святой Царицей Елены с большим трудом в заброшенной цистерне, куда оно было сброшено с другими крестами после распятия. Эта цистерна находится глубоко в земле, вход в нее из-за полутемной галереи, идущей вдоль стен храма Воскресения, вправо от лестницы на Голгофу. Тридцать ступеней ведет вниз в армянскую церковь Святой Елены. В правом углу этой церкви темная лестница в тринадцать железных ступеней приводит в пещеру, бывшую цистерну, обретение креста. В глубине лежит мраморная плита, на самом месте обретения здесь первое время долго хранилось животворящее древо, и здесь воздавалось ему поклонение. Место Вознесения Господа Иисуса Христа Стопочка. Елеонскую гору можно по праву назвать сокровищницей евангельских событий. Здесь находится огромное количество достопримечательностей, связанных с последними моментами жизни Иисуса Христа. Среди самых почитаемых из них является место Вознесения Господне, на котором сейчас стоит часовня, в народе получившая название «Стопочка» из-за своей формы. Несмотря на то, что уже многие столетия это строение является мечетью, ежегодно сюда приезжают тысячи христиан. Каждый из них преследует одну цель – дотронуться до священного камня, на котором стоял Иисус перед тем, как вознестись на небеса. Говорят, что на нем до сих пор виден отпечаток его стопы. Паломники верят, что прикоснувшись к этой святыне, можно стать ближе к Господу и получить ответы на многие вопросы к Нему. Камень, отваленный ангелом от гроба Господня Камень, отваленный ангелом от гроба Господня, находится в храме гроба Господня в Иерусалиме. Пещера, где был погребен Христос, разделена на две неравные части – Первый, более обширный, находится невысокий аналой из мрамора с частью камня, который заграждал вход в пещеру гроба Господня. Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от дверей гроба и сидел на нем. В память о тех событиях эта часть грота называется пределом ангела. Колонна благодатного огня Каждый посетитель храма Гроба Господня может видеть мраморную колонну, рассеченную вдоль необычной трещины. Ее длина более метра в длину. Книзу она расширяется до 8 сантиметров в ширину и глубину. Трещина чудесным образом появилась в 1579 году в Великую Субботу. Великая Суббота – это день когда по молитве православного патриарха благодатный огонь сходит во гроб Господень. Пробовали молиться о благодатном огне представители других конфессий, но безрезультатно. И вот одна из таких попыток закончилась следующим. В Великую Субботу 1579 года представители Армянской Церкви, к сожалению, как и с католической церкви у православной нет евхаристического общения, добились у Иерусалимского Паши разрешения Великую Субботу быть одним в храме. Дав свое согласие, Паша тем самым не впустил православного патриарха и остальных православных, собравшихся у храма. Они были вынуждены молиться ухода в храм. Вдруг среди ясного неба раздался громовой удар. Одна из колонн начала трескаться, и оттуда брызнул благодатный огонь, от которого патриарх зажег свою свечу. Его примеру последовали все пришедшие в храм. При этом православные стали прыгать и кричать, прославляя Бога. С того момента это стало их традицией. После этого события представители других конфессий оставили попытки молитв о благодатном огне.